Всем доброе утро, с вами 45 минут корейского. Сегодня мы повторим, послушаем, почитаем, попишем. Я думаю, даже не из трех будет состоять у нас частей, а, наверное, лучше из нескольких, может быть, из четырех или пяти по пять 7 минут, чтобы переключаться. А повторим таблицу простых слогов. М, слог. слог. Слоги могут состоять из одного, двух, трех звуков, а буквенных обозначений на письме может быть два, три и четыре. К, кя, ко, кё, ко, кё, ку, кю, ки, ки, на, ня, но, НЯ, ну, ню, ну Ню, ны, -ни, ни. Вот этот звук произносится, насколько я слышал, немножко как бы в нос. То есть он даже в каких-то словах, он похож даже на русский звук Б. То есть что-то такое есть. Но ну, вы можете пройти э, по ссылке и э, на сайте посмотреть, как они... А, хотя, ну там-то он, да, он больше на Н похож. На русский звук. Ну, вы можете в речи, опять же, послушать. Может быть, где-то в Google переводчике И вот, как мы видим, слоги у нас э, не со всеми согласными, не со всеми гласными пишутся согласны. Та, то, то, ту, ты, ти, ди. Ра, ря, ро, рё ру рю, ру ру ру ры ри ма мя мо мя мо мя мо мя мя мя мя Са, СА, со, шо, со, шо, су, шу, сы, щи. Вот и таким образом вы составляете сами сами все эти слоги. Ну, буквы все уже э, алфавита знаем мы и произносим соответственно слоги. Тоже мож, можно потренироваться. Можно установить корейскую раскладку э, на компьютере, выписать на листочек, учиться печатать. Вот здесь у нас... Здесь у нас вот, э, вот эти вот слоги, да, в подчиме и некоторые буквы. Зажимаем клавишу Shift и печатаем таким образом. Название букв повторим тоже. Глитья буква, Саури звук и Рым имя. Тиок, Нилым, Тигып, Рюль, Милым, Пилыб. Так. Что это у нас такое? Пилыб, это мы должны не так печатать все. Ну Бывает. Пирып, счет, Ирн, Тирып, Чирып, Кирып, Кирып, Кирып, Хирып, Санк-и-ёк, Санк-ти-гы-д, Санк-пирып, гы счет санк ти Под чим? Сложные слоги. Вот, про слоги, ну, немножко поподробнее, может быть, э, кому-то еще непонятно, кто-то знает буквы. И не может разобраться, что это, как писать, вот в этом э, плане. Начнем здесь с правила, что все буквы корейского алфавита пишутся сверху вниз, слева направо. И как мы видим, ну это напечатано, да, и мы видим, что киек у нас с горизонтальными гласными звуками, угол приближается к 90 градусам. Примерно так. А с вертикальными в большинстве случаев, да, мы видим, что он приближается к 45, и вот пишется таким образом. Вот, и что мы делали еще, только я не помню, где это было. А, возможно, это было и, может быть, в первой школе, где я учился корейского языка. А может быть, это я с какого-то учебника списывал. То есть, смысл в том, что мы чертили вот такой вот квадрат. Но это у меня квадрат называется, как бы. Не смотрите, что он не квадратный. В общем, это должен быть квадрат. И чертили такой треугольник. Но в тетрадке это легко сделать. Вот. И таким образом писали. Даже давайте вот таким цветом напишем. Таким образом тренировались писать. Ну да, конечно, лучше желать чтобы это был квадрат. То есть, чтобы понять пропорции какие. Начинали мы примерно вот так. Хотя даже нет, наверное. Но здесь, видите, все, потому, что здесь не тетрадь, и мне не удалось начертить квадрат. Так, смысл в том, что у нас будет... Что у нас будет... расположен как бы в этом квадрате и гласный звук у нас будет чуть подлиннее вот так, таким образом К у нас будет написан и можно тренироваться тоже в этих самых квадратах в принципе а, мы тренировались практически ну 3 на 3, если брать и тратить в клеточку 3 на 3 Квадрат можем не чертить там, а треугольник. Таким образом. И начинать примерно со второй, где-то. Даже чуть поближе, вот где-то отсюда начинать со второй. И чтобы она у нас помещалась в пределы, согласно звук, предела треугольника. А гласный звук уже ближе, ближе вот к этой грани. шел И палочка у нас была таким образом. В принципе, так можно тренировать все буквы. Не только киок Все буквы тренировать. Но я потренировал две только. Две, потом. А, нет, три. Три. киёк, неин, тит, а, Ну, вот, спип у меня уже. Я не вижу, чтоб я тут чертил. Потом счет еще, счет. То же самое в треугольничке. И пишем немножко, немножко таким образом. Эта часть, э, эта часть у нас заканчивается. Теперь мы перейдем, перейдем к правилам чтения. таблицы. да, под чем сложные слоги. Надо нам эту тему наконец-таки выяснить. Я учу сам, поэтому приходится все это собирать. И э, все это для себя... Да, и возможно, что это будет гораздо лучше, если я зайду потом на канал YouTube и в группу ВКонтакте, там тоже ссылка будет внизу, и все это посмотрю. А, но вообще-то я, честно говоря, привык писать, поэтому я думаю, у меня будет еще не одна тетрадка у меня, и так как так достаточно. Это очень помогает, когда пишешь, а, запоминаешь, то есть и память тоже от этого запоминается, каким-то образом все равно откладывается. Когда именно пишешь рукой, ручкой, в тетради или карандашом, все равно как-то откладывается в памяти, и ты уже как через какое-то время пишешь, и даже сам не знаешь, откуда ты это знаешь. То есть вроде как бы, вот допустим, здесь у нас был диктант, а я уже, довольно-таки большой у меня был перерыв, я просто-напросто... Даже я не, не так и много их писал. Написал примеры, вот как здесь. Только все это в тетрадке. Слова некоторые писал, да? Числительные те же самые. И э, каким-то образом я просто запомнил. Я написал, и я даже вот этих правил даже, даже не помнил. сейчас я э, выясняю именно логически, как пишется. Какая именно буква, чтобы запомнить. Потому что не так много примеров я знаю. Буквально только те, которые мы проходили. А так у меня не было опыта такого большого, да, чтения, такого углубленного изучения. У меня уровень самый низший. Вот. Поэтому я учу, повторяю. И писать это, вот я даже думаю, взять и написать, вот это я раньше этого не делал, взять, писать слова именно вот с этими сложными, да. В патчиме, когда у нас здесь согласны, даже думаю этим заняться. Вот. И тут мы таким образом выяснили, что первые три у нас идет первый согласный звук. Он у нас, собственно, не читается. Как, как и читается. Мок доля слова мок. Потом анта садится. Я где-то там сказал сидеть. Но это не сидеть, а садиться. Я тут тоже ошибаюсь, если кто-то будет мало ли смотреть, поправлять, и буду очень рад. Здесь нам надо написать пример. Монта много. Там много. Так, зажимаем Shift. Вот надо следующий, что времени не терять, выписать мне наконец-таки на листочек. Даже это все. Где это у нас? Так. Это у нас будет третья буква S. Манта. Много. Здесь, видите, как получается, здесь мы читаем N, соответственно, да, не букву. Ман, а так как здесь у нас х стоит, тоже по правилам чтения, то этот звук, ты, у нас превращается в взрывной. Ман -та. получается так, много переводится. Вот эту закономерность такую я вывел. Теперь следующий у нас рель э, киок, э, читается киок, рель мим читается мим, рель пип читается пип. То есть в этих случаях правило да с рельем э, второй согласный читается. И Примеры у нас тут А, это мы, же, это мы же уже проходили, да, с вами? Макта. Ну, давайте еще раз попробуем. Может кто-то не смотрел? Макта. Заодно и печатать получимся. Где у нас этот. Почему? Так, цифра два. Макта. Макта. Переводится ясный. Ясный. Так, ну, один пример пока тут запишем. Здесь у нас тёмта молодой. Тёмта. та Почему у нас рельмин? Это у нас третий ряд, значит, будет четвёртый. Темно тем, -та. тем -та. молодой теперь пип тоже у нас читается второй но читается он просто не взрывной а простой пипппы -пи. ыпта декламировать читать стихи ыпта да там у нас ты не превращается в взрывной то есть не ыпта а просто ыпта Так, рельпэп у нас где? Рельпэп. Так, третья, это у нас дедем. Ипта. Ой, нет, что это я напечатал-то? На, наоборот, Она нас живут здесь с вами. Вот этот вот. Вот почему вот этот рильпип. Рильпип. Так, вот. А читается Ипта. RealPip тоже есть, вот продолжим эту тему, да? RealPip, но мы сейчас только напишем. Три у нас тоже... А, хотя нет. Этот мы в конце этого мы оставим чуть-чуть попозже, потому что RealPip читается... Можем его даже отдельно записать, чтобы запомнить, да? Где он у нас там был? Третий, что ли? Нет. Shift. Так, так. Д. И чтобы запомнить, э, напишем, что он читается как риль иногда. А иногда как пип. Вот, и здесь у нас э, приведен пример у меня доль. Да, мы вчера это все проходили, доль восемь. В этом случае читается э, как ль. доль 8. Давайте, можем, запишем. А примеры, когда он читается как согласный как П, да, P, P, Здесь у меня пока что нету. Йодоль, давайте напишем. Вот. Кто не умеет печатать, может быть, да, будет смотреть. У него будет тетрадка с ручкой, он может это все записывать. И здесь достаточно все медленно. И достаточно все. Даже может слишком медленно, кому-то скучно. Да, это мне весело, потому что я снимаю ролик, а кто, а кто смотрит, тому, наверное, скучновато. Ну, кому скучно, тот и смотреть не будет. Так, что у нас там? Йодоль, да? Йодоль. Ой. Доль. Нажимаем Shift, нажимаем D. Так. Ее 8. Вот, ну как раз мы переходим. У нас уже тоже прошло, а, даже, даже уже 20 минут, и мы теперь переходим к цифрам. Дальше будем, будем изучать цифры. Дальше будем изучать цифры. Вот здесь видите, как прекрасно. В Excel. Хана, туль, сет, нет, тасот, Йосот, Ильгоп, Йодоль, Ахоп, Ахоп, Йоль. Вот, чтобы запомнить, как-то это произносить, видите. Сколько лет я уже и путаю я все время. То есть я их помню на, на слух. Особенно когда подряд они идут, да. А вот в написании начинаю все время думать. Здесь О или О. Поэтому как-то читать надо. Правильно. Она, Туль, Сет, Нет, Тасот, Ясот, ильгуп, Ядоль, ахоп. И а, китайские а, числительные. Китайские числительные а, система. Идет дальше уже такая а, более а, простая, да, как мы видим. Это исконный корейский числительные, Это записано, а, записано уже а, на корейском алфавите. Иль и сам о, юг. Чиль, паль, ку, щип. И дальше, дальше система. Система очень простая. Здесь идет у нас, как мы понимаем, одиннадцать. Да. Йоль, она. Йоль, туль. Йоль, сет. Йоль, нет. Ёль-тасот. Ёль-йосот. Здесь она, она немножко, немножко посложнее, потому что 20, 30, 40, они немножко по-другому по пишутся. Вот. И давайте... Сейчас, ну, давайте попробуем попечатать. ёль Ана. ёль она ну сейчас я не знаю как правильно это все, все читается ёль она но мы в первой школе читали ией ранаге она потому что э, сливается тоже согласны так и читали ее ана Юра, она можно даже, даже так сказать, хотя может быть и это неправильно. Йоль, она, Йоль, она, она один. Йоль, туль Йольсет, Йольнет. Очень хорошо печатать цифры, я думаю, для того, чтобы мы э, запомнили, как, где у нас какие. Потому что в словах-то сложновато, но здесь, видите, и сложных таких нет. В основном э, согласных, да, в подчиме. Поэтому Йо. Запомнить, где какие у нас сет. Сет мы печатаем, вот на этой раскладке печатаем справа. А сначала букву А в подчиме мы печатаем уже ту, которая слева. Но если перед глазами у вас лежит распечатка, да? Таким образом, YOLDSET, YOLDSET. То же самое и нет у нас нет ой что я напечатал нет ну давайте до пятнадцати ⁇ ль-туль Ой, что я говорю. Ёль ана, ёль туль, ёль сет, ёль нет, ёль тасот. Ёль тасот. Так, тасот. Тасот. вот и э, до 20 то, э, то же самое тут у нас до 20 идет а дальше потом мы э, на следующем э, вып следующем выпуске завтра продолжим а здесь у нас тоже система такая щип 10. И 11 у нас щебиль, шиби, щипсам, щипса. Ну, то есть, вот щип у нас 10 идет. да Щебиль, шиби, щипсам, щипса, щибо, щебьюк, щепчиль, щипхаль, щипку. А, и щип. То есть, и щип 2 десятка. И так далее, и тому подобное. М примерно, примерно до 100. Но ну, даже не примерно, а точно. Ничего сложного. Будем писать, попишем, попечатаем немножко. Ну, можем даже и пописать, в принципе. Нет, давайте писать-то мы, писать мы всегда напишем, а вот попечатаем, мы надо тренироваться. Щип. Щип у нас... щебель щип и щип и щип и щип сам Щип-сам. Щип-о. Щип щип Тут тоже, веро, э, раньше мы проходили, вероятнее идет такое. Щип-о. Щип-о. о, щип -о, щип -о. Ну, можно, можно сказать, что и э, приближается к звуку Б. Может быть и так. Надо это, надо еще послушать. Следующий, заня... э, следующий выпуск послушаем. Э, может быть, в Гугле или где-нибудь. В Google переводчики там есть э, у нас звук. Да? Напишем, напечатаемся это и послушаем. Чтобы уже точно знать. Так, до 15, таким образом, да, но у нас идет счет. Она, туль, сет, нет, тасот, ясот, илгуп губ, йодоль, ахоп, йоль. она, йоль туль, йоль сет, йоль нет, йоль тасот. Иль, и, сам, са, у, юг, чиль, пхаль, ку, щип. Щибиль, шиби, шипсам, щипса, шибо. Так, ну теперь нам надо, наверное, что-нибудь веселое. Что-нибудь веселое, пока у нас что-нибудь веселое открывается. Пока у нас что-нибудь веселое открывается, мы еще что-нибудь повторим. Например, вот дифтонги, да, кстати. И чун мо им. и чун мо, им. Повторяли мы дифтонги простые. У-а-ва. У-а-о. у а, У-и-ви. Уа. А, уа. и и, и, и, и. Теперь мы повторим дифтонги немножко другие, но они тоже, в общем-то, простые. Ничего тут страшного нету, и тем более, что они достаточно. Некоторые из них достаточно редко употребляются, редко встречаются, поэтому е е е е е В. Уэ. Потребляется редко у нас. Е. И два таких тоже не очень часто потребляются. В. В. Так, а теперь мы это все послушаем так сказать, в оригинальном исполнении, и э, это может делать каждый. Э. Е. Э. Е. Ва. В. В. ВО. Ве, ви, ви, е, э, э, ва, ви, вы, вы, вы. Ну вот, в принципе, я уже который раз слушаю, мне не особо понятна разница между некоторыми из них. Но, в принципе, когда, когда читать уже, да, в каких-то, может быть, на слух воспринимать, там уже будет более понятно. Вот попробуем очень послушать. Это наш известный, известный сайт, которым тут, ну, вернее, этот канал, да, где какие-то тесты на гениальность. Там это мне пока... Я, в принципе, понял, да, только я не понял, как непосредственно из Ютуба там заниматься этим. Угадывать там надо угадывать. Вот здесь канал Корейский, Корейские новости, ну, можем послушать Корейские новости, что там в прямом эфире. It's going to be a real game changer, but it's not going to make uh submarines obsolete. 또 인식을 갖고 있는 거고. 네, 30년 가까운 이제 기자 경력을 갖고 있는 전화 이제 김성준 앵커 같은 경우에는 이제 저희가 항변할 이 논리가 좀 있잖아요. 언론은 기자는 팩트로 기사를 작성을 하고 가치로 편집을 하는 겁니다. 레이블. 네. 그러니까 편집에 해당 언론사와 그 기자의 가치와 철학이 담겨 있는 거죠. 그렇죠. 팩트를 기반으로 해서 진보, 보수, 극우, 극좌를 가치를 거기에 담아서 시장에다 내놓고 소비자. 독자, 시청자, 유저들이 평가를 해주는 거잖아요. 네. 근데 네이버는 그 기능이 없잖아요. 그걸 다 이제 독점을 해왔다는 건데. 그렇죠. 자, 그걸로 사람들을 끌어모아서 3천만 명이 몰려드니 역사상 유례없는 강력한 플랫폼이 됐고 여기에서 수많은 비즈니스 모델이 나와서 네이버는 정말로 돈을 긁어 모았잖아요. 네. 그리고 그 사람들을 굴러 모으게 하는 뉴스를 제작하는 언론사에는 아주 쥐꼬리, 쥐꼬리만한 이제 전재료 주고 지금까지 이제 써왔는데 그것도 아쉬웠으니까 언론자들은 어 그럼요 예 그리고 뭐 아쉽기도 했지만 뭐돈 필요 없다 그냥 올려만 주라 라고 하는 수많은 인터넷 거예요. 언론사 네. 매체가 지금 2700개가 넘었다는 거잖아요 예. 자 이런 왜곡된 언론 시장을 정말로 바로 잡는 건지 자 오늘 이제 발표는 굉장히 혁신적이고 획기적인 발표 내용이기는 한데 어좀 시간 좀더 주시면 제가 차근차근 요거 좀 풀어서 좀 설명을 좀 네. 드리려고 합니다 일단 자발적으로 지금 한건 아니잖아요 네이버가 몰렸죠. 그리고 처음도 아니고 한번 그럼... 얘기했다가 안 돼가지고 두 번째로 놓는 거. 근데 우리나라 국민들은 아니 네이버 도대체 뭘 잘못했는데요. 나너 편하고 좋토만 그냥 네이버 한 번만 딱 열면은 이것저것 신문 뭐, 뭐 많고 방송 많은데 이것저것 안 봐도 되고 그냥 한 눈에 딱 봐도 좋토만 여기에 좀 중독돼 있거든요. 네. 근데 미국 저뭐 우리가 미국을 모델로 삼을 건 없지만 전 세계 이런 포털은 없습니다. 가장 강력한 플랫폼이라고 하는 미국의 구글은 윈도우잖아요. 검색창 하나만 들어가면 검색 엔진이죠. 예, 그래서 윈 저희가 이렇게 얘기를 합니다. 구글은 윈도우고요. 정보의 창이고요. 네이버는 캐슬입니다. 정보의 성이에요. 음. 창에서는 정보가 흐르지만 성에는 정보가 모여서 썩어요. 고이면 썩잖아요. 네. 여론이 так, мисс, ну, э, мы примерно поняли, о чем речь. А, о чем была речь? Ничего не поняли, но я хотел вот написать, тут опять же э, пообщаться, да, с кем-нибудь тут, но дело в том, что тут какая-то система такая не очень. Тут раньше были комментарии. Сейчас комментарии тут отключены. Так, корейский читатель новостей, новостей, и все замечательно. Вот на Фейсбуке может подписаться на них. Так. Тоже он у нас автоматически переводит. Что это? Ну, как бы так переводит, как переводит. Хорошо. И читаем тоже мы. Замечательно. Тут все дружат. Замечательно. Все это очень и очень радует. Хорошо. Так, и здесь у меня, кстати говоря, на фейсбуке тоже есть группа. Тоже у меня есть группа. А где она у меня? В общем, да, фейсбук-то у меня на корейском весь. И там у меня есть группа «Корейский язык с нуля». Но так как я его на корейский... Я сам поставил корейский язык в настройках. Но дело в том, что я забыл, где менять язык в настройках. То есть у меня такое бывает. И поэтому я сейчас хочу его... Ну, как бы, чтобы там что-нибудь прочитать, вести. Но, с другой стороны, это полезно. Ведь если мы знаем, как, э, как эти, видите, как бы перевод, это, ну, что, что он может нам сказать, вот, вот этот перевод. А если мы знаем, как это по-русски и как это по-корейски, мы уже, собственно говоря, знаем, как это действительно по-корейски. Ну, хотя, а, ну, хорошо, ну, в смысле нравится, да, это лайк, like, я так понимаю. Следовать, то есть это доля. Доля поделиться, доля. Ну, вот машины перевод, конечно, имеет свои. Ну, может быть, это и а, тоже зачем-то надо. Вот тут панды у нас. Замечательно. Так, а я хотел показать... А, показать что-то такое. Ну, твиттер еще есть. И, в общем, все нам все нам за, э, забили э, забили политикой, что на самом деле, не знаю кому как вот мне нравится смотреть канал, допустим, где что-нибудь именно про жизнь потому что политика ну конечно тоже интересно что-нибудь про жизнь и где есть живые люди, потому что там очень много на самом деле э, я не знаю, может быть там на каналах, может, YouTube не так развит, может быть, это вообще кто-нибудь неизвестно, да, откуда. Умный вызов для слабослышащих. Как это? 신고를 받고 해경 경비함정 세척이 출동해 50분 만에 불을 껐습니다. 태안 해경은 아직 화재 원인이 명확히 드러나지 않았다고 전했습니다. Здесь у нас не очень много. Вот видите, комментарии сейчас э, бывает сразу переводят, сразу переводят, переводят, на русский автоматом. Вот, допустим, кто-то еще. Вот, видите, как машины перевод получается у нас. И кто здесь мы не знаем, мы не знаем, кто здесь. Переходим на канал. А, здесь мы подписаны уже хорошо. В общем, да, вот такой он корейский интернет. Сейчас мы посмотрим еще здесь что-нибудь. Какие есть каналы? Овцы извести. <смех> овцы-извести, конечно, это ну. Я, например, хочу даже подписаться а, на овцы овцы-извести и даже зайти хочу туда. И что здесь у нас, овцы-извести? Ну ладно. Ладно, бог с ними, с овцами. Так, теперь что? Теперь я еще хотел вот что сказать. А, ладно, это завтра я скажу. Ну что ж, всем спасибо, всем удачи, всем огромное, огромное спасибо за внимание. Ссылки все будут на группу ВКонтакте. Куда еще на сайты полезные? Вот сайт, где можно перевести песни. Вот еще сайт, где можно начать учить тоже. Там самостоятельно больше. Там вам никто говорить не будет ничего. Тут, тут есть и группа, да, это Томская школа. Вот, а также, конечно, если вы в Санкт-Петербурге, то можете прийти на школу корейского языка МИР. Школу корейского языка МИР на Казанской улице, дом 7, если в Санкт-Петербурге хотите его изучать. И, конечно, лучше в группе. Мне в группе... Много, да, но всегда мне как бы самостоятельно было сложно. До того, как не появилась возможность писать ролики, сейчас, конечно, мне интереснее, но, тем не менее, всякие вопросы возникают, и, можно сказать, даже их-то 100 вопросов возникает, и э, мне для этого именно нужны курсы, и для того, чтобы двигаться куда-то, да, чтобы был кто-то, кто задает домашние задания, а так сам себе, конечно, может задавать домашние задания, но это... Совсем уже другой вопрос, Будете, буду ли я их делать, да, вы-то вы будете делать, а я-то вот не знаю. Так, ну, в общем-то и все. Да, всем спасибо за внимание, до новых встреч.